Идет? Да. А, вот так. Здравствуйте, дорогие друзья. Извинила. Много сестра. <зарот> да, ну, я могу двигаться. <зарот> Все, нам удалось дать полный обзор по... Но, ну, полный <зарот> мы надеемся. Мы <у> надеемся... Нет, ну вытачкин ты Ну чего ты говоришь. Мы надеемся... Стоял, стоял, нашла. заваливаться. <зарот> <зарот> А вот ну, Потому что все, лошадь, надо все. Ну, опять же, Сделать это, вдруг опу. Приятных знаний в... Приятных знаний? Это как? Манманлай. Всем добрый день, сегодня мы расскажем про наш проект Манманлай. Меня зовут Адульна Ринали, это бельярская Наталья. И вместе мы создали пособие по китайскому языку, которое называется Манманлай. Это иллюстрированный словарь с упражнениями и грамматическими справками. По нему вы можете пополнять лексический запас по темам город и дома. На данный момент мы выпустили первую книгу, в которую входят эти две темы, и в дальнейшем планируем освещать и другие темы в дальнейших частях. Для кого рассчитаны наши пособия? Разумеется, пособие не совсем для новичков, это, наверное, больше для тех людей, которые уже некоторое время изучают китайский язык и чувствуют, что какие-то литические единицы по темам дом и город им до сих пор недоступны. Представьте себе, что вы смотрите на свою комнату, но все те слова, которые вы не знаете, как называются по-китайски, они вдруг становятся черно-белыми. То есть перед вами черно-белый город и черно-белая жизнь. Мы постараемся с помощью нашего пособия позволить вам раскрасить вашу жизнь в плане китайского языка. Для кого же наше пособие? На какой уровень должен ориентироваться наш читатель? Наше пособие подойдет для тех, у кого уже есть некая база в китайском языке, кто владеет грамматикой, иероглификой, а также транскрипционной системой. То есть, примерно это начиная от Чискея второго. И... Но нужно отметить, что это пособие будет интересно также тем, у кого гораздо выше уровень, потому что упражнения в этом пособии рассчитаны на разные уровни сложности. Мы подготовили различные упражнения. Прежде всего, это упражнения, которые позволят развить языковую догадку, которые позволят закрепить лексику. Также там очень много творческих упражнений, которые позволят вам вывести вот эти вот лексические единицы, которые вы изучили, в реальную жизнь. Также есть упражнения, которые позволят вам закрепить аудирование. Да, задания по аудированию, конечно же, нужно выполнять. Это позволит вам закрепить все лексические единицы, которые даны в этой книге. Аудио располагается на нашем сайте, в свободном доступе. Вы можете с любого устройства, в любое удобное вам время, зайти на сайт и прослушать и сделать задание. Все аудирование записано носителями языка, и мы очень ответственно ну, отнеслись к подбору к человеку, который записывал аудирование. Это не просто носители языка, это профессиональный диктор. Поэтому вы можете слушать задания в приятный женский голос, с грамотной китайской речью. А также на нашем сайте мы подготовили раздел для новичков. Те, кто только начинает изучать китайский, могут к нему обратиться. Там мы собрали множество полезной информации, которая позволит вам не заблудиться в китайском языке. Также мы подумали о том, чтобы нашу книгу было удобно использовать. Мы сократили максимальное количество страниц, для того, чтобы книга была легкой, для того, чтобы ее было удобно взять с собой положить в сумку, нести в руках. Мы специально подбирали подходящий формат и размер этой книги. И также для того, чтобы облегчить вес книги, мы разместили все ключи, то есть ответы к этому пособию на нашем сайте. И тем самым сократили количество страниц. Мы думали над тем, как лучше расположить упражнения в нашем пособии, что тоже позволило сократить количество страниц и сделать книгу более доступной. Картинки в нашем пособии нарисованы вручную. Мы обратили внимание на то, чтобы цвета в картинках были приятными. Это яркие оттенки, это яркие запоминающиеся картинки, но при этом таких пыльных, приятных тонов, что не раздражает глаз, а наоборот радует. И вся основная, наиболее употребляемая лексика, она вынесена в иллюстрации. То есть очень легко можно закреплять новые лексические единицы, рассматривая иллюстрации уже непосредственно. А более такие узкоспециализированные слова, они вынесены в списке слов. Мы очень надеемся, что пособие Майн Майн станет вашей настольной книгой, так как это иллюстрированные словарь с большим количеством лексических единиц. Более того, это рабочая тетрадь, в которой вы сможете закрепить все лексические единицы благодаря нашим упражнениям. А более того, это еще и грамматический справочники. То есть это не та книга, которую вы пройдете, сделаете все упражнения и отложите на самую дальнюю полку. Это книга, которая вам будет помогать на разных этапах китайского языка. Вы будете возвращаться к ним снова. Расскажем немного о системе упражнений, которые есть в нашем пособии. Все упражнения расположены от простого к сложному, что позволит вам наилучшим образом закрепить все иероглифы, которые есть в нашем иллюстрированном словаре. Также очень много творческих заданий, которые позволят э, все слова, которые вы изучили, вывести из пассивного запаса в активный, чтобы вы самостоятельно научились использовать изученные вами слова. Также очень много э, упражнений, которые позволят разбить языковую догадку. Я думаю. Любой гитарист знает, как это важно, не в в многообразии иероглифов, а наоборот составить для себя какую-то систему, которая позволит не заблудиться в дальнейшем. Да, мы советуем обязательно выполнять творческие задания, показать тем самым себе, что вы освоили новый материал, что вы способны говорить на эту тему, что вы готовы писать мини-сочинения на эти темы. И тем самым переносите переносить лексические единицы, которые вы изучили, из пассивного запаса в активный. Финалия, может быть сделаем небольшой обзор нашей книги? Покажем По нашим... детали, детали. То, что все мелочи в этой книге мы тоже продумывали очень долгое время и хотелось бы рассказать про них. Во-первых, хотелось бы сказать об обложке. Мы выбрали бумагу таким образом, чтобы она сохраняла долгое время свой прежний вид. Она очень приятная на ощупь. Все иероглифы мы написали от руки, так же, как все буквы русские. И сразу здесь на обложке указан сайт, на котором вы можете скачать аудио, найти все упражнения аудиозаписи. Дальше мы открываем книгу и видим, что здесь есть такой клапан с нашим комиксом. Здесь мы рассказываем о том, как мы создавали эту книгу. и и благодарим всех, кто поддержал нас в этом начинании. Но это не просто клапан, не просто конце. Его можно таким образом здесь открыть и использовать в дальнейшем как закладку. Вот так, вот. так будет очень удобно возвращаться на прежнюю страницу, которую, на которой вы закончили. Хотелось бы сказать, что все тексты на русском мы написали, так же как и в конце учебника, мы написали сами. Хотелось бы уделить внимание предисловию. Мы хотели быть таким образом ближе к читателям, ближе к вам, пожелать каждому доброго пути в изучении китайского языка. И здесь нужно не пропустить еще вот этот вот раздел, где как пользоваться книгой. Обязательно его прочитайте, вам будет легче и наиболее продуктивно тогда изучать язык. Голубым цветом мы выделили грамматические справки, а персиковым, персиковым цветом выделили творческие задания. Вы можете увидеть, сразу оставили большие строчки. И вообще во всех упражнениях можно увидеть, что оставлено достаточное количество места для того, чтобы вписывать недостающие лексические единицы либо э, фразы. Также вы можете увидеть, что шрифт довольно-таки крупный, но упражнения расположены довольно плотно. Это Мы уже говорили об этом для того, чтобы сократить количество страниц и облегчить книгу. То есть она выглядит, может быть, и тонкой, кажется, совсем маленькой, но она очень-очень емкая. Здесь более 100 страниц, и человечком помечены аудиозадания, как для начального уровня, то есть это чтение слов, и более сложные задания по аудированию непосредственно. Человечка тоже нарисовали сами. И две темы, которые входят в эту книгу «Город» и «Дом», выделены вот таким образом. И здесь вы можете прочитать разделы, которые уже входят в эти темы. И очень легко можно всегда в любой момент попасть на наш сайт, просто сосканировав QR-код с конца нашей книги и на наш инстаграм-профиль. Надеемся, нам удалось дать детальный обзор по нашей книжке. Но если у вас остались какие-то вопросы, то мы с радостью ответим на них под этим видео, задавайте ваши вопросы, или же вы можете найти любую контактную информацию на нашем сайте. Надеемся, что по нашему пособию вам будет интересно изучать китайский язык, что это будет продуктивно. Мы от всей души желаем вам удачи и, и прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.